Дорогие друзья, мы начинаем снова легкие понедельники». Меня зовут Игорь, со мной Алла Заднепровская. Алла, здравствуйте. Всем привет. Привет, Игорь. У нас сегодня уже восьмой выпуск. и Я как-то робко, неловко э, хочу вам предложить как-то разнообразить наши будни, если вы не против. Да, я вообще открыта на весь как это, знаешь, как, как говорят маркетологи, надо тестить. Надо тестить, это точно. Ну, я подумал о том, что чем мы будем колдовать по-мелкому, если мы накануне грандиозного шабаша, уже получается в это воскресенье, то есть через 7 дней у вас предстоит, какой-то называть, тренинг или что, называется это квантовый скачок. Да? Какие перспективы у этого вашего волшебства? Да? Что можно ожидать? Какие опасности это в себе таит? и Какие возможности это таит также? Ну, смотри, Вообще, сейчас такое время, вот накануне этого самого равноденствия, как, знаешь, можно сказать, ну и накануне конца года, тут период Рождества, причем двух Рождеств, да, мы отмечаем его mm -hmm. и в конце декабря, и в начале января. У многих внутри встроены такие, ну, можно сказать, часы, да, цикличность, раз заканчивается год – то уходит все старое, мы накануне открывающегося распахнутого окна э, во Вселенную, и мы можем перейти туда обновленными и так далее. Ну, это не просто разговоры, это действительно mm -hmm. так. И э, каждый год мы с друзьями, э, вот примерно в это время, ну, обычно я проводила его где-то 20, -го, 21, -го, 22, -го, вот как раз накануне вот этого самого. Э, Природного, да, э, природного баланса, где день равняется ночи. И э, в этот раз я решила разнообразить. Вот ты за разнообразие, я за разнообразие. И сделать, э, так как этот, э, эта программа состоит, ну, практику такой. По сути, это грандиозная масштабная коучинг-сессия, где я коуч, а все остальные мои клиенты – с запросом «я хочу», ну, если просто сказать, «я хочу жить лучше». Угу. Да? И вот это, под этим лучше у каждого свое. Может быть, кто-то богаче, свободнее, э, от чего-то освободиться, что-то привнести, чувствовать себя лучше, да, состояние поменять, э, начать какое-то дело. Ну, в общем, очень-очень разные у всех запросы, и при этом мы можем воспользоваться вот этим коридором возможностей, как я их называю. Поэтому можем сказать условно такая групповая коуч сессия или практикум, где люди практикуют что-то, а я их сопровождаю. Так вот, состоит она из двух... Больших таких кусков. Сейчас он расскажете. Кусков. Я хочу, простите, перебить вас. Можем Давай. ли мы как-то к этому подготовиться? Вот я хочу человек, которого пригласили торжественно при свидетелях, как мне можно к этому подготовиться? Потому что настроение, не знаю, это опять же, зависит от того, что ты под Новый год, это время, вроде как, сжимается, надо закончить какие-то дела, такая то суета. И тут, какой-то, мне предстоит куда-то скачок, и знаете, немножко какой-то у меня как сказать, турбулентность возникает по этому, по этому поводу. Как можно подготовиться к таким изменениям, которые обязательно будут, я уверен, потому что с первый год знакомы? Смотри, вот если говорить о подготовке к первому, потому что они будут проходить в два дня. Угу. Первая мастерская по итогам этого года, 22-го, она будет 18-го. Буквально вот уже мы приближаемся к ней, да, на этой неделе. А вторая будет 27-го. И, по сути, так как будет этот перерыв, и я буду готовить вас к 27-му, 18 -го. Будут кое-какие между 18-м и 27-м домашки, такие полезные домашки. Кстати, одна из них, например, про хвосты. Время сжимается, и ощущение, что я что-то mm -hmm. не доделал, и есть прям технология, по которой ты можешь эти хвосты прописать, там, запланировать, спокойно принять то, что ты не успеваешь, и запланировать его, это будущий год, ну, в общем, чтобы, ну, в таком здоровом, здравом состоянии психически, психологически, ментально, там, эмоционально и физически, мы могли 27-го уже вот этот вот самый переход, да, если простым языком, или квантовый скачок осуществить уже в 23 й Но подготовка самая важная. У нас будет в 18-м. То есть к 18-му можно не готовиться, можно прийти как голый боссый. Вот, можно прийти голый боссой, э, и чем, э, ну, разве что э, притащить себя туда, э, притащить сюда, себя и э, взять на себя ответственность за свое состояние и настроение. Я утверждаю, что состояние и настроение мы можем менять, да. И помогает вопрос лично мне, не знаю, как тебе, может быть, ты можешь его видоизменить. Сколько времени еще своей драгоценной жизни я готова потратить на? И здесь три точки, да, там, на вот это вот свое какое-то состояние непродуктивное, еще какое-то. Вот, хотя, может быть, я скажу. Да, готова, целый день сегодня, да, но тогда я это выбрала. И тогда у меня следующий вопрос, и как ты собираешься это сделать, дорогая? Вот, и ты знаешь, э, эти вопросы, они все равно бодрят, они все равно куда-то нас направляют, ну, по, по более мирному руслу, нежели просто э, идти на поводу той эмоции, которая захватила. И 22 год важно собрать очень важно собрать и не так его легко собрать как-то индивидуально ну знаешь так вопросы я вот у меня один из постов на фейсбуке я недавно был я прям выложила целую купу вопросов пожалуйста там, вопросов наверное 20 или 25 и пожалуйста можно задавать, бери ручку. По итогу года, да? да да да бери ручку прям пиши задавай но ты же знаешь, да, пространство, в котором ты это делаешь, когда оно задано, когда оно потоковое, когда мы все вместе это делаем, когда есть ну некий проводник, оно просто, ну, в нем и легче, и вкуснее, и поддержка есть, и, и искры там возникают, да, может быть, в душах других людей, и ты их тоже чувствуешь, и там, глядишь, и твоя зажжется. Вот это, наверное, вот понимаешь, такая смесь волшебства коучинга, групповой динамики, uh -huh. ну и капелька мастерства от Заднепровской. <laughs> мастерства, волшебства, вот, в котором действительно происходят чудеса. Я когда задумалась недавно, задала себе вопрос, вот, Ал, как быстро сказать о себе ну, другому человеку. И ну, смотря кому, конечно, но вот одна из версий. Если ты попал ко мне, то ты счастливчик. Вот, не знаю, согласишься, нет, но э, что-то в этом есть, по крайней мере, э, от тех клиентов, э, участников моих программ, учеников там, студентов школы э, и так далее, я это слышу, я это слышу. Вот, э, потому, э, если даже не хотите там квантового скачка, потому что вот я, знаешь, я назвала, а потом думаю, боже мой, э, Господи, так сложно сейчас все, да, очень непросто. И тут заднепровская со своими скачками еще куда-то прыгать. Дай выдохнуть. Так да, вот да. этот тренинг про выдох как раз. Кванты про то, будет. чтобы, понимаешь, ну чтобы, чтобы сделать вдох, ну, да? Да, да, да, для будущего года там вот туда посмотреть, нужно сделать выдох. И мы будем выдыхать как раз 18. -го. Собрать... Э, все что мы можем из него взять, а взять мы можем многое. Вот много силы в этом году нашей силы на то, чтобы мы могли продолжать жить, на то что мы как вообще мы во всем этом прожили и продолжаем и будем продолжать. Мы колоссальные ресурсы в себе все открыли, у нас появились знаешь раньше там вот правила успеха, там правила какой-то там счастливой жизни, да этот год эти правила нам прям понимаешь каждый день подбрасывал да? только нужно пристально в него посмотреть как он прошел как я в нем проживал мы будем смотреть на него с точки зрения и побед и каких-то препятствий и там радости и горя понимаешь вот со всех сторон вытянуть из него все самое важное для того чтобы вот с этим богатством да, идти дальше ну и оставить все то что не нужно Насколько мы можем это оставить? Вот такая вот э, программа, к которой готовлюсь, и уже команда готовится, и э, уже портал настраиваю, и такой, и там коннект у меня уже идет. Нужно ли иметь какую-то цель уже более-менее сформированную на следующий год, или это вы тоже... В процессе, процессе э, вашего скачка. Ты знаешь, ты знаешь э, если какие-то цели есть, ну, есть, ну, окей, пусть будут. Ну, как бы, они есть, они, значит, куда-то лягут, э, возможно. Может быть, в этом поле будет понятно, что мне важнее, совсем другое. Я не знаю сейчас, понимаешь? Я не скажу, что это обязательно, потому что... Э, вот не собрав все то, что мы прожили в этот год, возможно, uh -huh. и цели будут другими. Uh -huh. Вот как раз вот в этом, понимаешь, вот в этом идея. Сначала итог, сначала вот это такая внутренняя какая-то точка сборки, да, и свои силы, и отпускания всего, что каких-то якорей, каких-то пут, каких-то э, и в мозгах, и, и, и, и в теле в том числе, да, и в эмоциях и вот из этой уже здравости, здравомыслия и эмоциональной больше устойчивости и физической легкости поставить себе другие цели, посмотреть далеко. Причем, когда я говорю цели, я не имею в виду прямо что-то, знаешь, что вот железно по смарту. Это уже чуть дальше. А вот посмотреть на тот коридор каких-то ориентиров которые, знаешь, как больше стратегическое стратегирование, не планирование, знаешь, а стратегирование в коридоре возможностей. Я бы так это назвала. Это глубоко, векторы такие. Глубоко и сложные. И тогда, понимаешь, ну, звучит, может быть, так, но когда ты будешь в программе, ну, ты знаешь, то кажется, что как-то оно все вроде легко происходит, потому что все очень продумано, шаг за шагом, Э, смена активностей, и поэтому мы не устаем, а как будто бы нанизываем э, на такую, ну, куда-то там, как, не знаю, в девичьей метафоре, знаешь, как бусы, э, да, собираем для того, чтобы эти бусы потом напоминали, усиливали и возвращали силу. И, и, и все-таки я задам этот ваш или наш любимый коучинговый вопрос. Этот квантовый скачок, чтобы что? Чтобы что было в следующем году? Чтобы жилось лучше, легче, богаче, спокойнее, радостней, добрее, щедрее. Так, как... Я слова разные говорю, потому что тебе ляжет одно, кому-то другое, мне третье. И... Нет одной формулы, как кому жить. Да, наверное, там в основе банальное, банально звучащее счастье, оно mm -hmm. банально звучит, но все мы хотим его так или иначе, все мы хотим хороших отношений с нашими близкими мы все хотим заниматься тем, что нам нравится, мы все хотим приносить какую-то пользу, и, и чтобы жизнь имела смысл, и чтобы мы след какой-то оставили, да, и все мы хотим э, быть кому-то полезны, и чтобы о нас заботились, вот мы все хотим, в общем-то, одного и того же, понимаешь, у нас были деньги на разные наши хотелки, чтобы мы себя свободно чувствовали, могли путешествовать, перемещаться, вот мы все этого хотим, и чтобы... Э, то, чего мы хотим, реализовывалось, действительно в это важно вложить вложить свой ресурс, свое время, свою, свои усилия, свое усердие. То есть это наша инвестиция, того, инвестиция в следующий год. Или в себя И да? в себя главное в себя в следующем году. Вот это, наверное, главное. Так. С каким, ну, вы сказали, что приходят с разными запросами, да? Но э, есть ли какие-то, вот, я не знаю, истории успеха людей, которые прошли квантовый скачок, куда удалось ск ск скакнуть в следующем году? Слушай, так интересно, а ты что, не был никогда, да? Нет. Боже мой, как Нет. это мы, мы тебя не заманили. Я же волнуюсь, понимаете, первый раз Понятно, понятно, да, лучше волноваться, да. Знаешь, то, что я слышу от большинства, я же уже провожу, наверное, лет 7 или 8 его, Назывался он по-разному, и мозг в будущее, и э, трамплин в будущее, и э, что там, дерзай, мечтай, и как-то так, ну, в общем, очень по-разному, но суть одна, э, собираем год и мечтаем следующий, да, а, и в нем через себя цельного, целостного, устойчивого, ну, и, и живого, вот mm -hmm. это главная идея такой программы, используя портал возможности конца года и ты знаешь большинство что слышу от большинства ала то что я вот там запланировал и в этом году я тоже это слышала ведь в прошлом мы делали угу. и очень многие мне написали ала э, сбылось большинство из того что я намечтал ну, например, там, кто-то мечтал путешествовать, путешествует до сих пор, понимаешь, как и я. Вот, например, да, как бы это ни казалось, поэтому бойтесь своих мечтаний, кто-то из великих сказал, он имел в виду именно это, будьте аккуратны, вот, я мечтала там, что ж такое, не получается, больше там, больше недели где-то побыть, я вот хочу чуть, ну, как-то больше, ну, я говорила про две, Вообще было бы неплохо как-то вот пожить где-то, где теплее зиму. И такие мечты у меня были. Пожалуйста, Заднепровская, живи сколько хочешь. Вот. Ты понимаешь, вот где-то к марту ребята говорят, что 70% того, что они, каким они себе видели год, реализуется. 70% реализуется уже к марту. Мы... такая на победу. Да, серьезно, вот очень, очень, очень, э, потому что там вот это поле такой вот людской поддержки и общее намерение, да, э, одинаковое, одинаковое в плане. Я хочу хотеть, я хочу там собрать силу, и вот оно дает вот этот вот вот этот крепкий устойчивый результат. И да, важно быть важно быть внимательным. Тому, о чем мечтаем. Но на самом деле, если помнит например, меня очень поддерживает э, такая моя моя идея в то, что все, что со мной происходит, всегда для меня из за меня. Вот что бы ни происходило, мне остается только увидеть этот тайный смысл или хотя бы верить в него, понимаешь? И ты знаешь, всю мою жизнь, если я сразу не вижу, меня это догоняет. Вот зачем это было. а, -а, -а я поняла, спасибо. Вы записываете да? такие моменты? Или просто ну, ну, как, нет, и записываю, и даже это переходит в какие-то книги, в истории, в, в то, что, чем я делюсь, мои блоги, их миллион везде, во всех соцсетях. вот Это же везде, везде там. Да, а, конечно. Алла, я предлагаю перейти к нашей постоянной рубрике «Лайфхак» и предлагаю сегодня сделать этот формат такого, опять же, темы завершения года. Как ни странно, мы рановато начинаем, но тем не менее при, приурочим квантовому скачку, который тоже немножко раньше, чем обычно. Как знаешь, правильно настроиться или облегчить конец, конец года перед новогодний, вот этот период жизни? Ты знаешь, пока ты говорил, я думаю, ты мне, да, ты мне не предложил сегодня открыть квант, но когда ты говорил, дайте лайфхак, я думаю, mm -hmm. да, а ну-ка я открою, а ну-ка я открою, чтобы это меня на что-то натолкнуло. Я покажу, что я открыла, так. Да, да, вот, да. я открыла любовь. И это, наверное, главный лайфхак моего этого года. И сегодня, кстати говоря, сегодня мы записываем эту передачу. Наши зрители знают, что не в понедельник, вот а накануне, потому что в понедельник в 9 не всегда есть свет, и в понедельник в 9. Как минимум у тебя не всегда есть свет, а у меня не всегда есть возможность, потому что то там провожу что-то, ну, ко времени не так легко привязаться. Так вот, даже сегодняшний пост мой на Фейсбуке, например, о моей практике, которую я делаю, если раньше я делала там редко, когда я чувствовала напряг в отношениях, то сейчас я делаю ее бесконечно. Я называю, называю эту практику смягчение сердца. Вот э, если меня что-то накрывает, или я чувствую, что искрится что-то в отношениях, я максимальное внимание направляю на свое сердце, и я его максимально смягчаю. Как точно через любовь? Там по-другому не получится, потому что это, это область любви в любом случае, да, вот это наша область, мы это, этой областью чувствуем, мы ею там чувствуем любовь, если спросить там, где ты чувствуешь любовь, то это первый отклик, все равно, в любом случае. Uh -huh. Вот, и э, вот это ощущение любви в сердце, оно действительно невероятную силу дает. Это звучит, такая, может медитативная, очень... медитативная практика? Как, как это, Сейчас расскажу. Будет? Оно звучит mm -hmm. как-то не по-коучинговски, вы скажете, но mm -hmm. я когда настраиваюсь на сессию, часть моей настройки всегда-всегда это смягчит свое сердце. Потому что тут я что-то прочитала, здесь я на что-то разозлилась, тут я чем-то недовольна. И это все на меня влияет. Но человек попадает в мое поле, и он, ну, это... Он вообще ни, ни при чем к тому, что со мной было до этого. Мне важно настроиться. Я очищаю сознание, да, как такой чистый бамбук я себя чувствую. Я обязательно наполняю сердце любовью. И это, понимаешь, я не то, я не ложусь и не думаю об этом. Я буквально даже с открытыми глазами. Я обращаю свое внимание, а где внимание там энергия, на область сердца. Область сердца не обязательно само сердце, которое там у нас как-то мы его представляем, да, как физический орган. У меня область сердца, это вот где-то середина груди. И я там нахожу точку, ну, часто, у меня, конечно, уже не точка, ну, я когда туда внимание направляю, то там у меня сразу жар. Но пока, ну, когда вы начинаете, то, может быть, вот, вот примерно так, вы находите точку, которая точно есть, которая даете возможность, с каждым вдохом наполняя ее, и за каждом выдохе она начнет расширяться. И прямо замечать, как эта точка расширяется, эта точка и есть любовь, вот она расширяется, расширяется, пошло у тебя расширяться, Игорь, я уже вижу, расширяется, расширяется, и она заполняет все тело, выходит за его пределы, наполняет пространство вокруг, в том числе и то пространство, в котором находится мой клиент, моя группа, участники программы, несмотря на расстояние, которое между нами. Это Нет. и есть все квантовая физика, это и есть все тот самый квантовый скачок, да, ну, что в основе этих самых скачков, прыжков э, и квантовых перемещений, вот тех самых чудес, в которые мы, несмотря на наш там возраст, статус, положение э, и там все, что мы пережили, все равно у нас есть. У нас есть вера в чудеса. Вы о чем-то думаете в этот момент или нужно не думать, о а сосредоточиться на теле? Я как раз чувствую вот это расширение любви. Я а -а -а. просто нахожусь в чувствовании. Если вдруг придет, ну я понимаю, что этот вопрос справедливый, а -а -а. если вдруг придет мысль, например, там, что за фигня, как это работает, просто ну как бы оставьте эту мысль насколько возможно и переместите внимание на это расширение вот и все не ругать себя там не жду у меня не получается эта практика окей я все равно надо тестить я все равно туда и и и тогда сердце мягкое сердце это и есть вот это вот состояние любви да не жесткое, не твердое, состояние любви. И оно дает возможность быть очень сильным нам. Класс. Вот Мягкая, так мы узнаем секреты силы. Так мы узнаем секреты силы Аллы Днепровской. По чуть-чуть, по чуть-чуть, друзья, не зря для нас в легкие понедельники. Алла, я предлагаю сегодняшнюю, наш сегодняшний выпуск закончить, как первых программах, карты на путь, если вы не против. Давай, тогда давай да. ресурс. Ресурс. А, ресурс. Сейчас, класс не уча, да? Да. Так, и это так. будет едва Это будет едва Так. Как? уже третий раз у нас про удовольствие. Что нам приносит удовольствие? Что мне приносит удовольствие? Да, ты знаешь. Вообще удовольствие – это, это не способ побыть эгоистом, как многие думают и поэтому запрещают себе удовольствие. А это один из маркеров радости. И удовольствие, как раз на удовольствие идут деньги. Как раз удовольствие – это способ быть в выдохе. И не позволять себе удовольствие – это действительно себя потихонечку... Убивать, я бы даже сказала. Относиться к себе жестоко. Удовольствие, оно связано и с любовью, в том числе. да. И вот ты меня спросил вначале, сейчас мы как раз законнектим. Как угу. готовиться к квантовому скачку? Побольше удовольствия. Доставлять себе удовольствие. Насколько, насколько можешь, да, доставляй себе удовольствие. И будь причиной удовольствия для других. Класс насколько можешь. Это, наверное, то, чего я желаю каждому из наших зрителей. И обязательно соберите итоги этого года, обязательно соберите свою силу, найдите те лайфхаки, не знаю, принципы жизни, которым вас научил этот год, для того, чтобы посмотреть с верой, а не только с надеждой, да, с оптимизмом, с любовью, с... смело посмотреть в окно возможностей и зайти в свою обновленную жизнь в будущем году. Класс. А, так что, до встречи тогда на квантовом скачке. Приглашаем зрителей. Приглашаем? Приглашаете зрителей? Или вас Конечно, заходите, приглашаем. Нет-нет-нет, приглашаем меня... зрителей. А того, у нас мы с командой подумали... И придумали, что можно собираться группами, и там какие-то очень, очень вкусные условия. Там типа один плюс один равно 3, там еще какие-то. В общем, узнавайте, по ссылочке заходите. Заманивайте вы людей. Да, да, да, да. Ты, знаешь, ты же знаешь мою, мою миссию, да, расширять поле осознанных, счастливых, гармоничных людей, которые живут свою жизнь живыми, живьем. Mm -hmm. вот. Следуя ей, конечно, заманиваем, <laughs> заманиваем. И делаю это абсолютно открыто. Приходите, действительно, это для вас шанс и возможность быть счастливчиком. Меня когда-то заманили, я до сих пор не, не жалею об этом, поэтому только рекомендую, <laughs> дорогие друзья. Всех, всем хорошего, легкого понедельника и до встречи через неделю. Пока. Пока.